Ну что ты лаешь? Здесь э, чир. Чир? Да, да, да. Это сиговые? Это сиговые. Для производства... Это маточное стадо вообще. маточные стадо. Ага. Для производства икры. Чтобы получать потом в дальнейшем малька. Вот так. Да, да, да, да. Замечательно. Это, блядь, водоемы. Ага. Это идет для зарабления водоемов. Ага. Ты э, покормить хочешь, да? Да, я хочу покормить. Ага. Вот она, вот она. Ты посмотри. Здесь у нас нельма, нельма. Нельма. Есть, да, вот он. он ага, он ага. Да. Здесь у нас нельма. Это тоже для э, это разведения, для разведения, для да? разведения маточной стады растет, да -да -да, -да, да, да, да, Это растет для разведения, то есть также будет получаться икра, молек и зарубление водоемов. Вот. Нельма побольше или мне кажется? П побольше, нельма побольше, она где-то килограмм под два. Под два. Да -да -да -да. Сидит и опять так нельма, чирбу. Где-то да. еще муксун, да? Да, да, да. Муксун, а подойдем, да -да -да. где муксун, да -да, да? да, да, да, конечно, конечно, подойдем, подойдем. Так, вот здесь, да, здесь у тебя? Муксун. Да, да, да. Тоже маточное стадо. Маточный стада. Вот. Ну, у, у тебя хозяйство уже очень большое, да? да? Уже 20 садков у нас 20 садков. Да, вот оно подниматься начинает на корпус. Да-да-да-да, вижу, ага. Оба рынка другой. У него форма другая. У него и рот прямее, то есть идет. Ага. И он светлее. Uh -huh. Если черный, например, он темный, то есть, видели вы его темный, uh -huh. то это совсем другая рыба уже, то есть муксун это, хоть и сиговая, но она маленько другая, то есть рыба. Uh -huh. Да, красавцы какие, голодные? Или они всегда голодные? Они, они знают время уже, например, направления. Uh -huh. То есть, это муксун. Это муксун. Да, да, да. Да, замечательно, красиво. Да. И работа интересная, всегда Конечно, на воздухе, да? Да, да? да, да, да. Всегда на воздухе всегда. Да, то есть, а купить-то у тебя это возможно? Нет, купить нет на данный момент и ага. она не продается это рыба то есть не продается ага. на той стороне можно взять форель да да мы ее сейчас поедем замечательно и... я бы купил да сделал сейчас мы поедем куда то есть на ту сторону и там вам человек продаст рыбу то есть замечательно Все. Пойдем. Чай попьем. Так, сахар вложи. Uh -huh. Спасибо. ложечку окна, посидим, попьем чай, кофе, yeah. uh -huh. а вот, Олег, отогреватель отопливается, то здесь они прям у меня Здесь у меня сотрудники приезжают на, uh -huh. на этих кроватях, отдыхают, то есть вот они приезжают, а и икру берем, то есть что, вот в ноябре месяце у меня uh -huh. 3 человека приезжал, они не с ночевой оставались, то есть здесь. Uh -huh. 3 миллиона почти игры взяли, то есть uh -huh. муксуна частично, чиро, Три миллиона, ты имеешь в виду. Икрина. Икринок. Икринок, uh -huh. икринок. То есть, uh -huh. это, то есть муксуна, чира, то есть частично. То есть, это первый год только мы. Uh -huh. У нас первый год маточный стадо. То есть, uh -huh. вот. Сейчас малька завезем. Uh -huh. а, чтобы в поголове маточного стада потом замену сделать. Давай, Юлия! Всё, ты Дальше. Крупные. Крупные, хорошие ага. Вот такая вот красавица да. да, здесь красиво, сегодня вот такая... солнечно да, сегодня Без облаков, красиво. да, замечательно вот Такая вот рыбка Вот, вот такая вот рыбочка 12 часов. Okay. Yes.